Добрый день, я сейчас нахожусь в одной из студий, которую нам поставили сотрудники видеодоски. Наш вуз один из самых крупных в России. Мы уже поставили две студии с доской, в одной поставили сенсор, в другой поставили планшет, чтобы наши уроки были максимально интересными. Мы вводим элементы геймификации меняем дизайн, исходя из контекста лекции. Например, с помощью маркера мы решаем задачи на доске. Поэтому мы планируем закупить еще несколько студий для съемок, дополнительного профессионального образования и проведения различных вебинаров. Во время пандемии количество студентов, занимающихся дистанционно, увеличилось, поэтому мы хотим расширять функционал доски и количество отснятых курсов. Запись в одну дорожку при должной подготовке помогает сократить траты на монтаж и ускорить производство до 400 курсов в год. А также на основе этой технологии мы будем вести вебинары. Поэтому собираемся ставить еще студии и еще.